Минцифра направила мобильным операторам рекомендацию об отмене тарифов с безлимитным интернетом. Это связано с попытками сбалансировать объемы потребляемого трафика и равномерно распределить нагрузки на сеть. Минцифра данным письмом пыталась скорее даже инициировать работу внутри мобильных операторов, потому чтобы они рационально использовали свои ресурсы, и это в первую очередь для них информация, чтобы они могли внутри своих компаний как-то трафик управлять. Многие операторы посчитали данное решение рациональным из-за санкций Запада, которые поспособствуют дефициту оборудования, необходимого для исправной работы сети. Однако пользователи социальных сетей не готовы отказываться от привычных тарифов и считают, что не стоит принимать поспешных решений. Ну и не нужно, ну и очень... В дальнейшем пользоваться интернетом это, конечно же, не отразится, повторюсь, потому что не предполагается, что в принципе будут сильные ограничения для пользователей. И возможно их даже удастся избежать до момента, когда мы решим вопрос с телекоммуникационным оборудованием. Операторы «Большой тройки» уже отключили опцию безлимитного интернета осенью 2021 года для новых абонентов, сохраняя ее на ранее подключенных тарифах. В результате это привело к улучшению качества сети и большей выгоде для операторов. Камила Исакова, Универньюз.